Здравствуйте друзья и гости моего канала, продолжаем дневник путешествий по Золотому кольцу России. Наше путешествие в прекрасный город Кострома, город сорок церквей колыбель рода Романовых, родина Ивана Сусанина. Сегодня я познакомлю вас с грандиозным памятником архитектуры конца 18 века. Торговые ряды, торгово-складской комплекс, который занимает несколько кварталов от Сусанинской площади до бывшего Кремля в самом центре Костромы. Это образцовый в своем роде памятник гробостроительного искусства времени Екатерининской городской реформы. Строительство началось с красных торговых рядов, которые вы видите на экране, именуемых также гостиным двором, под руководством Степана Андреевича Воротилова в 1789 году. Здание было выстроено в виде замкнутого прямоугольника размером 110 на 160 метров. При возведении корпуса пришлось решать сложную задачу. На предполагаемом месте постройки рядов размещался один из древнейших храмов Кострому – церковь Спаса в рядах. Первоначально постройка была деревянной, а в 1766 году на ее месте воздвигли каменный храм. Архитекторам удалось органично вписать церковь в состав красных рядов. Прямоугольники зданий красных и больших мучных торговых рядов имеют скругленные углы. Это было сделано для того, чтобы коляски и кареты, проезжая мимо, не задевали здания на поворотах. Архитектор Фурсов построил во дворе красных рядов одноэтажные мелочные ряды, предназначенные для торговли галантереей. Так как гостиный двор был построен в виде замкнутого прямоугольника с большим внутренним двором, то мелочные ряды органично вписались в этот внутренний двор и выгодно использовали его площадь, сформировав внутри небольшие торговые улицы. Позже вокруг были построены пряничные, хлебные, квасные, живорыбные, рыбные, мясные и шорные ряды, которые в большинстве окружены колоннадами и открытыми аркадами. Еще позже появились зеленые, масляные, овощные, табачные и дегтярные ряды. Архитектурный ансамбль рядов строился в течение нескольких десятилетий. В результате они заняли огромную территорию, главную площадь города и весь спуск от площади к Волге. Большая часть построек сохранилась до сегодняшнего дня в практически неизменном состоянии и выполняет свою основную функцию по настоящее время. Спасибо друзья, что были со мной до конца видео, прекрасной осени и отличного настроения, пусть у вас все будет хорошо. До следующих встреч.